Итак, вот наша селедка внушительных размеров грамм 600 это сельдь весит сейчас надо отрезать голову самое первое далее отрежаем нижний плавник возле хвостовой части верхний плавник самой верхней части на спинке вдоль плавника делаем надрез раз и с другой стороны тоже самое вот таким образом получается и этот плавник очень легко отходит далее у нас еще остается плавник на животе мы его тоже можем отрезать сейчас Затем разрезаем непосредственно брюшную полость, очищаем нашу селедку, она у нас с цикрой. Задача хорошо внутри вычистить ножом, и необходимо будет промыть ее перед дальнейшей обработкой. Вот таким образом ножом вычищаем пленку и все, что лишнее. Все, внутри мы ее вычистили. Плавники лишние поотрезали, сейчас мы ее помоем и будем продолжать разделывать. Так, нашу селедку мы вымыли, теперь нам надо отделить ее от костей. Сейчас вот здесь у нас оставшееся отверстие от верхнего плавника. Вставляем палец и проводим вдоль хребта. Кончиком пальца вы будете ощущать хребет. Проводим к головной части и проводим к хвостовой части то же самое. Шкура у нас хорошо при этом разрывается. Вот таким образом у нас должно получиться. Далее нам надо снять шкуру. Можно Это уже на любителя. Хотите и хотите нет. Я же буду ее использовать в блюде, где шкура не нужна. Поэтому мы пальцем аккуратно отделяем таким образом. У нас очень... Очень хорошо снимается сама шкура. То же самое делаем с обратной стороны. Иногда бывает сложно подковырнуть так все мы зацепили то же самое с обратной стороны все шкуру мы сняли лишнего у нас уже сверху ничего не осталось а, теперь Отделим наше филе от хребта. Таким же образом пальцем сдавливаем под, под филейную часть. Внизу у вас остается хребет. И вот таким образом проводите пальцами, сдавливая. И у вас филе прекрасно отходит от хреб, хребтовой кости. Причем все вот эти реберные кости, они остаются непосредственно на хребте. И вот таким образом отделяем. То же самое теперь делаем с хребтом. Отделяем его от филе, от оставшегося. Поддеваем пальцем, между вставляем два пальца между филе и хребтовой костью. И вот так аккуратненько, вот таким образом проводим. Проводим и отрываем от хвостовой части. Все, обратите внимание мясо у нас на хребте не осталось его можно выкинуть остается две вот таких прекрасных филейных части обычно возле хвоста всегда чуть-чуть остается самого плавника хвостового поэтому мы заднюю часть немножко подрежем и приступим к выборке оставшихся мелких костей Здесь они могут быть, как и в ребре остаться. Вот я сейчас пальцами нащупал. Не очень легко пальцами выбираются. И обычно бывает вот здесь, возле головной части, вот так вот этот кусочек лучше всегда отрезать. Потому что там очень плотное скопление сверху на уголке очень плотное скопление костей бывает также могут остаться кости под верхним плавником мы тоже их убираем аккуратно и пальцами берем прощупаем наше филе на наличие остатков костей по центру вдоль хребта тоже бывает большое количество очень мелких косточек остается они в принципе не страшны они очень тонкие и не ощутимы на вкус совершенно то есть они вам дискомфорт не составят не проколят ни десну, ни язык, ничего ну, вы можете их если они в легкой доступности некоторые повыдергивать еще важный момент, обратите внимание, если бы мы э, шкуру оставляли, то нам бы пришлось нижнюю часть вдоль, э, вот вдоль э, разреза по, брюш, по брюшке нам бы пришлось отрезать, потому что у нас бы под плавником остались бы вот такие кости. Сейчас попытаюсь вам показать. Вот, видите, чуть-чуть еле-еле видно, но так как у нас э, шкура снята, нам достаточно вот таким образом сгибаем селедку, и наши кости сразу отходят, и они видны. Их очень удобно и пальцами, и ножом доставать. Это это кости, они защищают насколько я понимаю, брюшную полость непосредственно самой селедки. Они достаточно крепкие, их надо удалять. Так, все, здесь у нас костей, можно сказать, не осталось, а если и остались, то они вот такие, очень-очень маленькие, они не принесут вам никакого вреда. еще все это филе мы можем убирать для дальнейшей обработки и сейчас сделаем ту же самую процедуру со вторым кусочком филе все здесь костей тоже не осталось крупных может быть бытьки как я и говорил они да вам Теперь нам необходимо еще раз сполоснуть будет филе и мы уже можем делать с него любую нарезку, как какую вам.